Друзья, хочу сегодня с вами поделиться таким делом, как транспортировка маточников. Буквально пару дней назад ко мне звонил мой товарищ, и у него стоял стоял такой вопрос, как более безопасно перевести маточники на выходе с от к себе домой. Я ему подсказал, сказал, как можно сделать, как у меня. И хочу как бы это сподвигло снять этот ролик, чтобы, возможно, многие не знают, возможно, многим пригодится показать это видео и рассказать вам, как это можно сделать. Для транспортировки маточников люди используют разные боксы, есть транспортируют на привывочных планках, рамках и так далее. Как маточники на выходе, они по сути не боятся, как бы зрелые маточники, не боятся уже ничего там, тряски и все такое. Но для нашего как бы, дела, когда мы платим деньги и, или продаем или покупаем маточники, нам хочется, чтобы было меньше потерь и минимизировать риск как бы, потерь маточника, маток. У себя на пасеке я применяю у меня есть вот такой бокс. Это с пенопласта бокс. Что я с ним сделал? Ничего сложного здесь нету. Здесь вот пенопласт, толщину, я не знаю, 50 миллиметров, Где-то так. Есть здесь горячим как бы, металлом. Выжих накалил и выжих вот такие отверстия. Здесь в этой коробочке у меня вмещается 49 маточников. И как бы, ничего сложного, но очень как бы, полезное приспособление для перевозки маточника, Для перевозки, для раздачи маточника у себя на пасеке. Я, допустим, пользуюсь практически таким боксом, но ну, маточники скидываю, они у меня лежат боком, как угодно. Но для транспортировки это очень неплохой вариант, так как пенопласт, он в жару не дает перегреться маточникам, а в холод он не дает им как бы остужаться. Он теплый и держит тепло. Он работает как то Здесь я вот выжих вот такие как бы Ямочки, можно сказать, сюда идеально входят наши маточники, то есть они примерно чуть-чуть большего диаметра я сделал, чтобы без всякого ущерба для маточника он сюда смело вставлялся. Он вставляется сюда хорошо, крепко, как, с, допустим, с маточники можно сюда вставить куда угодно, как это просто мисочка, как обычные мисочки маточники с восковые. То есть, чем хорошо? То, что мы, во-первых, вставляем сюда маточник, он у нас в вертикальном положении, матка в вертикальном положении. И очень удобно то, что она, маточники, как бы... Хорошо зафиксированы, и когда мы переезжаем с перевозим маточники, они хорошо крепко держатся, они не болтаются, они не трясутся и в то же время защищены от перегрева или от охлаждения. Как бы ничего сложного, обычная такая, как бы пенопласт. И очень удобно накрыть или полотенцем. Или вот у меня есть крышка, точно такая же. Я сделал. Вот так, чтобы закрывалась как бы, крышка, чтобы она не сползала. Сделал такие как бы, штыречки. Ну, они фиксируют крышку, чтобы ветром не улетала и меньше. И в принципе вот в таком положении можно перевозить маточники. Я сделал для себя тут на 50 штук, 49. Можно сделать больше, можно сделать меньше. И очень удобно и практически безопасно можно перевести маточники с одной пасеки на другую. Вот я хотел поделиться, как можно как бы быстро сделать что-нибудь подобное в этом плане, и я думаю, что люди, которые транспортируют даже на длинные расстояния, допустим, продажа маточников на длинные расстояния, их точно так же можно маточники поставлять в эти отверстия хорошо э, пенопластом сверху ну вот как у меня например можно не так как у меня, можно по другому накрыть это все дело и ну, оно зафиксируется маточники не будут ни подпрыгивать ничего закрыть, обмотать э, и там скотчем чтобы крышка не слетела и точно так же отправить хоть поездом, хоть машиной хоть допустим транспортной компании если это недолго Ничего страшного не будет этим маточникам, если они зрелые. То есть, вот такой у нас получился инвентарь. Вот такой у нас получился ролик с, с маточниками. Я думаю, что многим, которые этот вопрос стоял, этот ролик будет полезный. Если ну, не полезный, то... Как бы такое дело. Я когда я в продаже маточников сильно не занимаюсь. Но даже у себя на пасеке очень удобно, когда привывочную рамку разобрал. Маточники поставлял. И при раздаче с нуклеуса, в нуклеусы просто ходишь. На них ни солнце не светит, на них ни ветер не дует, ни дождь, если даже идет какой-то дождик. Открыл, забрал маточник подставил семью. Точно так же они хорошо вставляются, то есть без, без всяких травмирований маточников и самих маток. Вот что я вам хотел показать. Если вам пригодится такое приспособление, как спинопласт, я буду очень рад. Буду рад вашим Комментариям, почитать, что вы думаете. Возможно, кто-то перевозит маточники по-другому. по другому Буду рад видеть ваши лайки. Ну и буду рад видеть новых подписчиков у себя на канале. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался на мой канал еще. Ждите новых видео, следите за новостями. Ну и с вами был Иван Фабро. До новых встреч.